Всем привет, дорогие друзья и подписчики мой канал, с вами я, Интересный, и сегодня мы играем на сервере с Такой мини режим под названием Bed Wars. Сегодня я буду играть со своими подписчиками. Конечно, это все записывать заранее или даже после съемок, но все же. Сегодня мы пытаемся выиграть, но выиграем мы или нет, вы узнаете только просмотря этот видеоролик Все вместе. Ну, посмотрите этот видеоролик. Ну что? Приятного вам просмотра. Вот и начинается наша первая игра на сервере Hypixel в Бадварсе. Сейчас попробуем выиграть. Играем мы в режим 4 на 4. То есть у нас две команды по 4 человека. Значит сейчас мы значит, делаем по моему плану. Значит сразу же со скоростью миллион процентов в секунду. Когда я не умею строиться, я строюсь на... на центре. Но пока я строюсь, я надеюсь вы поставите мне лайк на это видео и подпишитесь на мой канал. Поэтому если вы это сделали, то цель нашего этого года это 1500. Подписчиков. Так, наш синий... А, гад, наш синий один покинул нас. Конечно, не очень приятно. Но, ладно. Так, потихонечку смотрим. чтобы главное, чтоб не было этих красных. Вот. Я, получается, побиваю свои рекорды. Потому что у нас счастливый праздник, который пишется. Это идеально. Это где-то примерно время. Это где-то минута. Две. Чтобы я по-нормальному достроился. Так, у них кровать открыта. Одним кровать, если что, у него у них открыта только этим штукам, но у меня нету блоков, поэтому потихонечку кто-нибудь строитесь. Но они сейчас закупают, походу будут закупать динамики, э, все эти э, разные кирочки и всего этого и побольше. Самое главное. Значит, э, Лимончик, ты сейчас будешь строиться, я надеюсь, да? А я сейчас попробую купить себе какую-нибудь штучку интересную, чтобы это было все легче и на надежнее, назовем это так. Значит, покупаем, наверное, вот это... Где вот это яичко? Два яичка вот этих прикольных, которые очень быстро. И, надеюсь, мы сейчас их попробуем выиграть. Значит, Лимончик, подожди меня, пожалуйста, несколько секундочек. Если ты, конечно, строишься, то я сейчас просто кину яичко, и нас построится очень быстро. Нет. Ну, люди, вы шо? Вы какой путь-то выбрали? Вы шо? Вот по низу надо. Трень! Вот, и все. Вот весь путь. Только надо побыстрее идти, потому что. О, еще один путь сверху построен. Если что, у нас двойной путь. Мразоты. Скинули, скинули все-таки. Так, Римочка, надеюсь, ты успеешь поставить динамитик как-нибудь. Или подождешь нас всех. А, нет, ты не успел все-таки, блин. Я не знаю, сколько там тебе не получилось, но это, конечно, все обидно бывает, когда ты ставишь, например, я надеюсь, ты поставил динамит хотя бы. Я надеюсь, но мне кажется, маловероно поэтому сейчас краски будут уже и на центре, и везде, где только можно. Поэтому я сейчас попытаюсь медленным шагом пытаюсь пробраться к ним. Они а надеюсь, если даже ты поставил какая то Я сломал! Я сломал! Я сломал! У меня чел залагал! Я сломал, я сломал, я сломал, я сломал, сломал, сломал, сломал. Э, блин, не успел сразу. А, нет, убил. А, нет, меня убили. И я ее убил. У, а, нет. Пошутил. Ладно. Мы все-таки сломали, попытались медленным шагом их сломать, но все же, ребят, за мои старания я попросил бы вас, поставьте мне огромный лайк под это видео, так как, конечно, у всех уже, наверное, Новый год, ну, а я снимаю для вас это видео. Уже в новом году, конечно, да, но потому что все старые видео, конечно, вы хотели уже еще в прошлом году, но все же. Так, значит, сейчас мы пытаемся эту ш э ш вот эту тверь тоже скинуть. Так, так, так, так, так, э, быстрее, спасибо, спасибо, лимончик, а, победа. Первые три минуты и мы уже выиграли эту команду. Вот и начинается наша игра. Не знаю, буду я ее вставлять или нет. Но если вы ее видите, то, конечно, я ее вставил. Значит, у нас какая-то девочка в фкашке. Я надеюсь, э, вот зачем заходят такие в игру, если они заходят в фкашники, значит, э, значит вообще-то мы начинаем строиться, пытаемся как-нибудь построиться главное, чтобы сервер никак не лагал. И нам было все идеально, чеки, буки, варигу. Э, так, э, э, что это такое было-то? Что за лаги-то? Хай-пиксель, Вы, если у вас это такой супер мощный сервер, то я вас попрошу, купить и вы нормально тогда хост. Не надо платить за хост миллионы рублей. Э, если мы по, игроки обычные игроки получают, э, когда играют, получают какую-то фигню. Почему у нас э, пинг? Мне кажется, хотя у меня идеальный интернет, нормальный. Ну, я не сказал бы, что супер идеальный, но супер нормальный. Жить можно. Да, эх, черт! обманул меня! Обманул собак! Не доделал, блин, не успел. Может быть, и скинул, конечно. Не знаю, нет, значит, не скинул, потому что он бы умер. Но там они идут уже. Ну, не идут, а у них есть динамишка. Так, они покупают сейчас эти. Я сейчас, наверное, должен будет попытаться этого черта недоделанного убить. Извиняюсь, что я его обозываю чертом, но все же, ребят, ну я не знаю, как его еще назвать по-русски. Так, э, был бы какой-нибудь плагин здесь для прям этого в команду, чтобы я мог тюхаться к ним. Сломал! сломал! ⁇ Ё-моё, я сломал, я сломал, я сломал! Может кого-то убью, но, ребят, мы самое главное, что мы ее сломали. Спасибо, Лимончик! Спасибо огромное. Давайте лайк за Лимончик. Сейчас попытаемся. Быстренько, быстренько, быстренько. Чтобы они на нас не пошли. Мы, значит, бежим сейчас с Лимончиком. Лимончик а, оперативно сработал, оперативненько. А, это как у нас один раз было прикол в игре, что мы оперативненько сработали в GTA. Ну, об этом никто не узнает. Даже у нас нет записи этой. Жалко! Но мы прям оперативненько сработали, Сейчас скажу. Это что Все. Победа. Ребята, огромное спасибо вам за просмотр этой серии Паба Эдвар. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Добиваем до конца года 1500 подписчиков. Я буду стараться. И выпускаем 100 видео. Самое главное, посмотрите мой сериал. Шахтеры. Время приключений. Если что, у нас ссылочка в аннотации. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. What fun it is to ride Cars open sleigh Crashing through the snow Cars open sleigh